Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует компания Огородов.РФ Мы уже начали подготовку к сезону 2018 Сейчас идет модернизация, ремонт, подготовка инструментов Для того, чтобы максимально качественно Выполнять работы на ваших участках Новые тачки приходится покупать каждый год Потому что при интенсивности нашей работы Срок службы у них ну, один сезон максимум И это несмотря на своевременный ремонт и обслуживание. Так что к сезону 2018 мы уже практически готовы. Просьба делать ваши заявки заранее, чтобы мы могли максимально быстро и эффективно их обрабатывать. Ждем ваших звонков. До новых встреч!